Доброго времени суток, мои дорогие любимые! Вы на моем канале, и сегодня у нас тема «День портал». Что уготовила судьба от худшего к лучшему? В процессе просмотра данного видео вы получите ответы на ваши внутренние вопросы, и все энергии, конечно же, сохранены. Видео смотреть до конца, ну и...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 в ближайшем четырехлетнем периоде. 29 февраля ⁇ это особый день портал, когда идет закладка и трансформация программ. И в силу того, что сейчас уникальное время, общее время, которое нам позволяет именно переводить одно качество энергии в, другую, в другое, поэтому я для вас в активном режиме работаю. Мы заряжаем амулеты. И сегодня... Вот эти вот элементы удачи, успешности, богатства, денег я приготовила для вас. Вот, вот эти вот необыкновенные, замечательные, прекрасные кулоны. Ключ к решению проблем. Счастье, удача, благополучие. Прописаны вот, вот такие чудесные браслеты. И ангельское перо. И ангельское перо – это моя авторская работа. Итак. Колесо фортуны. Удача, успех, радость, мудрость, любовь, счастье, доброта. Деньги. Я утверждаю счастье, я умножаю любовь. Сила Творца. Слава Творцу. Я привлекаю деньги. Ну что, давайте посмотрим. что нам скажет Вселенная, какие нам дадут сегодня подсказки. Итак, мы выбираем три варианта, и мы проводим трансформацию. Если что-то пойдет не так, соответственно, мы будем с этим работать. Все энергии сохранены. Если вы сейчас смотрите это видео, значит, вы не случайно, совершенно не случайно попали на мой канал, потому что мой канал, он магический, и он заряжен на вас. Таково веление высших сил, таково веление ваших наставников, покровителей, сил, которые с вами взаимодействуют. Настраиваются карты на вас, вы настраиваетесь на карты. Выбираете три позиции. Первую, вторую и третью. Что же уготовила судьба в этот день портал? 29 февраля. Один раз в четыре года. Итак, Арина, помоги. Силы. Работаем. Для тех, кто выбрал первую позицию. Для тех, кто выбрал вторую позицию. Для тех, кто выбрал третью позицию. Итак, первая карта. Женщина. Смотрите на эту карту, вглядитесь в нее, на ней изображена женщина. Смотрите, 29-я карта, 29 февраля. Женщина мудра, женщина полна, женщина чувственна, женщина полна шарма, она сексуальна. Она ждет. Она верит, солнечный свет, который идет и закон, заставляет ее просыпаться все раньше и раньше. Просыпается душа, просыпается тело. И женщина выбирает любовь. И женщина выбирает себя уважение к себе, думая о себе. И женщина выбирает свою силу и понимает, что сейчас настало то время, когда я являюсь центром всей моей Вселенной. Я красива, я достойна, я чувственна, я привлекаю все лучшее в свою судьбу. И да будет так. Прекрасная карта. Принимаю, благодарю. Для тех, кто выбрал карту номер два. посмотрите, глядитесь в нее. Мосты. Мосты, мосты. Красивые. Возможно, чересчур волшебные и иллюзорные. Но вы начали сейчас приходить в себя. Вы начали выстраивать мосты. Между собой и этим миром. Да, где-то они похожи на сказочные. Да, они не приближены к натуральным. Но это ваш мир. Мир, бед, несчастье, всего плохого уходит в пропасть. И над пропастью, и над бездной возникает вот эти мосты и тьма закончилась и сейчас наступает рассвет и солнце яркое красивое выходит из пелены из череды каких-либо неприятностей и помогает вам да сейчас не все так гладко, как хотелось бы, но мосты уже возведены. Вперед к новым свершениям, к новым удачам, к преодолению преград и выходу на новый уровень, на новый мост и выше, и выше, и к солнцу. И пусть солнце озаряет ваш путь, и да будет так. Для тех, кто выбрал третью карту. Прекрасная карта. Карта ребенок. Ваше состояние можно сравнить с детской волшебной картиной и мечтами. Наивными, детскими, прекрасными. Об игрушках. О радуге о волшебном замке. И все это, все это, именно сейчас вам дает Вселенная. И в ближайшее время Вселенная будет укутывать вас своим теплом, будет качать вас на руках, убаюкивать перед сном целовать и благословлять каждое утро доверьтесь вселенной включите новизну и включите вот это состояние внутреннего ребенка который познает этот мир сквозь радугу и тогда для вас откроется волшебство, яркой вспышкой озарения. Оно придет в вашу жизнь. Прекрасно. И да будет так. Принимаю и благодарю. И что еще нам сейчас хотят сказать силы, хотят сказать наши покровители, наши учителя дайте подсказки в этот день портал мы просим о помощи мы просим о силе мы просим о мудрости мы просим о здоровье мы просим о богатстве о счастье подскажите нам дайте нам знак. Возможно, у кого-то сейчас тот, кто смотрит это видео, возникли препятствия, горы, горы, и небо сгущается, и тучи появляются. Да, возможно, но так устроена жизнь, что необходимо преодолеть препятствия для того, чтобы получить опыт, для того, чтобы научиться жить, придя в эту школу как ребенок, научиться возводить мосты, коммуникации с внешним миром. Научиться прийти к состоянию мудрой, сильной, энергетически наполненной, мощной женщины. Да, преграды. Это необходимая составляющая нашей жизни. Они должны быть. И Вселенная напоминает нам о том, что... Мы идем дальше. Мы идем дальше и получаем поддержку. Получаем могущую, могучую поддержку рода. Всегда. Какие бы преграды, какие бы горы не возникали на нашем пути, у нас всегда есть энергия жизненной силы. И эта энергия течет. Из нашего рода. Наша родовая система полна, цельна, богата, удачлива и успешна. И давайте попросим ресурс у нашего рода, у каждого из вас. Тот ресурс, который поможет нам перейти, пройти, преодолеть эти препятствия, эти горы, силы. Работайте. И вот так вот происходит трансформация. Через время, через тучи и солнце, через переосмысление мы приходим в новые начинания, к новым начинаниям, к новым замкам, к новым трудам и заботам. Возможно, нам предстоит избавиться от боли, убрать самообман, самовину, самопредательство. И нам предстоит стать друг для друга и для самого себя преданным человеком, который живет в правде, уважении самого себя. И этот путь может показаться кому-то слишком длинным, но это всего лишь ночь перед рассветом. И этот путь, он необходим, для переосмысления и для того, чтобы мы в конце концов поняли, что жизнь одна, что надо любить себя, ценить себя, уважать себя, преодолевать препятствия, отбрасывать сомнения, боль, страдания, переживания, которые есть у каждого из нас, и идти вперед. И тогда на нашем пути будет счастье. И тогда на нашем пути будет стоять вся сила небесная, все ангелы, все помощники, которые окажут нам поддержку в любой момент. Начинаем с себя. Усиливаем свои положительные качества. Выбираем лучшие варианты судьбы, отказываемся от того и от тех, которые нас вводят в заблуждение, приносят боль и страдания. Разворачиваемся и идем к лучшим вариантам нашей судьбы. Садитесь поудобнее, ладошки открываются вверх.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 Подписывайтесь на мой канал, кликайте на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых и новых видео. И помните об энергообмене. Там внизу есть кнопочка спонсорства. Ну, в добрый час, до новых встреч. Добрый час.